У нас в Бест клиник на Красносельская есть высокоэффективный лазер Кандела. Gentle Max Pro. Лазер Gentle Max Pro – многофункциональная система, которая позволяет делать лазерную эпиляцию волос, позволяет удалять пигментные пятна, солнечные лентига и даже мелкие кератомы, позволяет удалять сосуды до 4 мм на ногах и на лице без повреждения кожного покрова, и есть встроенные Функция омоложения. Отличительной чертой этого лазера является запатентованная технология с газом-криогеном, которая подается непосредственно перед вспышкой и после вспышки, что делает процедуру более комфортной. Одной из функций этого лазера является удаление пигментных пятен или веснушек. К примеру, если у вас веснушки, можно удалить их за одну-две процедуры. При этом процедура полностью безопасна, если соблюдать все правила проведения процедуры и ухода за кожей после процедуры. В отделении косметологии Best Clinic на Красносельской регулярно проводятся акции со скидкой до 50% на лазерную эпиляцию, на омоложение и другие процедуры. Если вы хотите узнать подробности или записаться на процедуры, выполняемые на лазере Gentle Max Pro, вы можете нажать на эту кнопку.